тему, как у бы, меня сподвигло два повода. Них, ну, это, вот, первый повод это дискурс вокруг новой холодной войны, который раскручивается и в российских, и в американских СМИ. А второй повод это то, что называют вот, эксперты Rent Corporation. Уведание правды. Truth decay. Это недавно они выпустили два доклада. В вот 2018 году и 2019 мы вообще запустили серию докладов, посвященному теме увиданию правды. Давайте я начну с первого повода. Дискурс вокруг э, новой холодной войны. Его э, как бы усилили. После 2014 года Много было поводов Это был Крым, Донбасс События на Украине И первый, кто заговор... один из первых экспертов Кто заговорил о новой холодной войне Это был журнал Foreign Affairs Роберт Легвольд профессор Колумбийского университета, почетный э, эксперт. И у него сразу же появились оппоненты свои. То есть э, кто-то говорил, что это холодная война, кто-то новая холодная, кто-то э, как бы предл предлагал другие аргументы, что сегодня все-таки ситуация другая. Так или иначе, у нас появилось два лагеря те эксперты, которые считают, что сегодня действительно новая Холодная война или Холодная война 2.0, и те эксперты, которые ставят этот тезис под сомнение, потому что сегодня один из аргументов был, нету нет идеологического противостояния, что позже я немножко тоже подвергну уже. А, и вот. И получается, вот еще другой эксперт, например, Дмитрий Тренин, директор Московского центра Карнеги, использовал более такие аккуратные формулировки, называл российско-американское противостояние конфронтацией, но это конфронтация не менее… Но она еще более опасна, чем Холодная война 20 века. Так или иначе, изначально этот термин использовался как метафора, возможно, и постепенно он становится некой реальностью. Почему я утверждаю так? То есть если принимать как бы за предпосылку теорию и как бы тезисы лингвистической философии или аналитической философии бертен трассел и людок венгенштейн еще от люди венгенштейн на ранних этапах утверждал что язык формирует реальность и получается таким образом что эксперты потом журналисты постоянно транслируя и используя термин новой холодной войны пришли к тому что сегодня по сути новая холодная война становится уже не метафорой а реальностью и если я провел контент-анализ для своей статьи для журнала Высшей школы экономики на английском и проанализировал 4 медиа uh, на употребление uh, с, uh, формулировки «новая холодная война». Я взял New York Times, uh, я взял uh, USA Today и взял российские аналоги. Uh, с российской стороны была выбрана российская газета, потому что это национальная газета в России, USA Today – это национальная газета uh, в США. нью York Таймс, как пример, ну качественно массовой газеты, хотя сейчас некоторые эксперты ставят под сомнение uh, качество New York Times – и коммерсант, коммерсант-сайт. Сайт, то есть это был и все, что входит в коммерсант-холдинг. Гонек, коммерсант FM, ну и газета, собственно говоря. Вот То же самое касалось и сайта New York Times. Рассматривали все продукты New York Times. Это International New York Times, это New York Times Magazine. И я почитал количество упоминаний за полгода. С 1 января. 2019 года по 31 июня того же года и получились такие вот результаты я наверное их озвучу то есть я как бы распределил вот, вот так классификацию то есть я забивал э, в поисковике «Холодная война» и «Россия», чтобы как бы, какую-то методологию задать. И по количеству упоминаний, конечно же, лидирует «Нью-Йорк Таймс» — 196 упоминаний, «Российская газета» 105, — ну, 105, публикации, вернее, не упоминаний пока еще, «Коммерсант» — 102, USA Today 51. Но USA Today, возможно, есть погрешность, потому что в USA Today нету системы расширенного поиска. Во всех других изданиях этот есть поиск, но так или иначе, то есть, я там просто все уже вручную искал и потом я выбрал Определенной статьи, то есть и, в которых уже шло упоминание новая холодная война или холодная война, контексты определенные. И в «Нью-Йорк Таймс» получилось 191, в «You коммер... Say Today» 61, в «Коммерсанте» у нас получилось, сейчас скажу, 112, в «Российской газете» 132. То есть, по сути, если брать американскую прессу 191, это у нас «Нью-Йорк Таймс» лидирует, а с российской стороны именно «Российская газета». Если брать дискурс-анализ, о чем? пишут и в каком контексте, было несколько контекстов. Во-первых, это вмешательство России, выборы США и Европы, как вот в прессе американской рассматривалось, как новая тактика киберхолодной войны. Эти упоминания были в USA Today, в New York Times. Вторая, второй дискурс – это борьба за умы. То есть, если вам наверняка все знакомы с этим дискурсом, что Россия поддерживает популистов правых и левых в европе как троянского коня очень часто использовали историю с марин ле пен когда она получила кредит от российского банка и приехала в россию накануне выборов это второй нарратив я пока говорю про западный прессу потом придем к россии дальше еще один нарратив это он как раз подтверждает тезис о том, что сегодня возродилось, по сути, новое идеологическое противостояние. Есть эксперты, которые отрицают это, но вот и, кстати, в российских СМИ, и в американских есть такой тезис, что сегодня борются как бы две идеологии такие, в кавычках назовем. Первая идеология – это такой авторитарный или государственный капитализм против либеральной модели, которую предлагает США. И вот если в 20 веке, в чем логика заключается, было противостояние капитализма и социализма, более масштабно сегодня, может быть, не такие масштабы, но если проводить аналогии и искать идеологию, и рассматривать идеологию как группу ценностей определенные, которые объединяют группу лиц или наций ну, внутри страны, то, в принципе, вот такая логика была и у российских журналистов, экспертов, потому что в анализ брались не только новостные тексты, но и opinion. Opinion это как opinion. Точка зрения автора, и он может высказывать какие угодно мысли, главное, чтобы они были аргументированы. А вот. Еще один нарратив это ну, дело Скрипаля в контексте как бы возрождения, э, ну то есть тоже тактики ведения холодной войны. Это You Say Today и Нью-Йорк Таймс. В России редко такой, такой нарратив встречается. Венесуэла рассматривается как новая площадка холодной войны между Россией и США. Россия поддерживает Николаса Самадура. А, то есть США поддерживает оппозицию, и по сути у России есть свои интересы, а у США есть свои интересы, и Мюнисуэла рассматривается как новая площадка для новой холодной войны. Фактор Китая. Здесь Россия играет в роль. И здесь использование двух метафор. Новая технологическая холодная война. Новая торговая холодная война. И часто в таких с медиа, например, я вот выйду сейчас за рамки четырех медиа, которые беру, просто процитирую, вот недавно просто вышли публикации «Радио Свобода» и «Бизнес Инсайдер», где журналисты рассуждали об использовании Китаем ресурсов редкоземельных металлов для давления на США. То есть, то есть Китай обладает очень большими запасами редкоземельных металлов. А редкоземельные металлы это наши айфоны, это высокие технологии, это высокоточное оружие. И вы высказывались опасения, что в этой новой холодной войне Китай может использовать инструмент ресурсов как политического шантажа, как это было раньше с нефтью, с газом. То есть вот это такова логика. То есть такие опасения. И такие аргументы были, что Китай сейчас контролирует 80% редких металлов. Цифры, на самом деле, немножко противоречат действительности. Я так могу с уверенностью утверждать, потому что, ну, ознакомился с книгой эксперта по редкоземельным металлам Давид Абрахам, «Элементы силы», там немножко цифры ниже. Вот. Ну, так или иначе, тоже элемент, элемент именно фактор Китая. Играет роль. Дальше, если посмотреть вот, российские СМИ, то есть и американские, сравнить, то западные СМИ, как правило, обвиняют Россию в развязывании новой холодной войны. Это опять же внешнеполитический ревизионизм. Так они называют то есть и политику России на Украине, и активизацию политики России в других регионах, начиная от Арктики и заканчивая Африкой. Есть такие публикации, которые вообще высказывают очень такие версии в духе теории заговора, что Россия там, внедряет своих политтехнологов в Африку и пытается там как бы своих кандидатов. Но то ну, это тоже теория, истерия теории заговора, и самое интересное, такие тексты публикуются в весьма уважаемых изданиях, как Bloomberg и New York Times. Uh, Но ну, это как бы скорее всего исключение из правил. То есть, если справедливости ради, нужно сказать, что Нью-Йорк Таймс, и там тоже есть попытки сбалансировать эту повестку. Uh, дальше. Российский СМИ, ну, понятно, что с точки точностью, точностью наоборот. Возьмите российскую газету, то есть здесь будут как бы обвинения в адрес США, что США развязывает новую холодную войну, риторика новой холодной войны. Часто цитируют покойного Джона Маккейна и других ястребов, чтобы показать, что... Или там публикации делают о том, что США возобновляет там, производство или испытание там, новейшего оружия. Ну, а, а с американской стороны, какая, допустим, тоже уже ну, то есть другой нарратив, что Россия возобновляет маломощные, например, ядерные испытания в Арктике. То есть цитируют Роберта Эшли, высокопоставленного американского военного. То есть здесь такой конфликт нарративов российских и американских СМИ. И если брать все-таки два качественных издания, с, российской, с американской стороны, это Нью-Йорк Таймс и Коммерсант с российской стороны, в этих двух изданиях есть все-таки попытки сбалансировать, дозированно, то есть предоставить альтернативную точку зрения, создать, чтобы создать контекст. В российской газете это меньше гораздо, но заслу... отдельного внимания заслуживает публикация интервью с Генри киссинджером где он, ну, единичный случай такой был, где он действительно предоставил позицию американскую немножко, ну и там раскритиковал, то есть тоже такой, такой грамотный, такая тонкая манипуляция, я бы сказал, была дальше. И... Отвечая на фундаментальный вопрос, что же это такое вот, СМИ, публикации СМИ, вообще вот, э, рост публикации от так называемой Новой холодной войны, что это отражение геополитической реальности, орудие, инструмент или пропаганда, я бы сказал, бы, что в зависимости от того, с какой точки зрения вы посмотрите на СМИ, на публикации о Новой холодной войне, будет зависеть ответ. Например, если вы посмотрите на ситуацию с точки зрения нереализма, например, вот так пытался проить, э, и вот, э, то скорее всего, или с позиции, например, самих журналистов, то есть то здесь будет, наверное, отражение геополитической реальности. То есть СМИ отражают реальность, то как правило, цитируют политиков, и здесь претензии как бы, мы не имеем, как бы обвинить СМИ в пропаганде. Если посмотреть на ситуацию с точки зрения журналистов или вот реализма такого, не реализма, что каждая сторона защищает свои интересы и продвигает свою повестку. Если мы посмотрим на ситуацию с точки зрения аналитической философии, или лингвистической философии или критической теории, Критическая теория – это когда идеи доминируют над, над объективностью, условно говоря. Вот, то здесь, скорее всего, это будет э, на пересечении пропаганды, потому что как бы, язык формирует реальность. Чем больше мы об этом говорим, тем больше как бы, СМИ вбивают в голову вот эту парадигму, что новая холодная война. И, по сути, это такая манипуляция то есть, идет. Если мы посмотрим на ситуацию с точки зрения э, Бадрияра, симулякры и прочее, тоже, в принципе, можно подумать, что это симулякры и та же пропаганда. То есть я намеренно ухожу от ответа, что это конкретно, то нужно выбрать просто парадигму и систему координат. И другая позиция, почему важна, что я общался и с журналистами New York Times, и с журналистами западными очень многими, Guardian, задавал эти вопросы, которые, ну, у нас неудобны эти вопросы. И какова логика журналистов, как правило, или людей, которые занимают позицию, скажем, оправдательную по отношению к американским СМИ, или, например, даже если российских журналистов взять, они будут оправдывать российские СМИ, мы отражаем реальность. Мы должны отражать реальность, и они верят, то, что это правда то есть как бы, живут, варятся в собственном соку, вот только в этом проблема, пожалуй, и иногда не желают слушать э, другую точку зрения. И это, опять же, проблема не только России, это проблема и американской журналистики, и российской. Вот, а, Суммируя и как бы подводя итоги, э, все-таки остановимся на том, что все-таки это и пропаганда, и орудие, и все-таки отражение политической реальности, но в, завис в зависимости от того, Какую систему координат, в какую систему координат вы входите и какими инструментами вы как бы оперируете. Я, пожалуй, на этом закончу. Спасибо за внимание. Есть ли разница между про- и антиправительственными МИДи в данном случае? И э, насколько это реально, что, э, допустим, недавно прозвучала шутка, что якобы Россия готова вмешаться в выборы Америки 2020? Спасибо на самом деле я не вижу разницы между оголтелой оппозицией и оголтелой пропагандой то есть но я могу точно сказать что в россии есть сми которые стремятся к балансу это их сознательная политика это коммерсант это ведомости с меньшей оговоркой ну рбк и но ну, это Качественная пресса, которая, ну, да, есть критики, позиция спорная. А, то есть к этому можно приблизиться, если сознательно сделать такой выбор. А, то есть главное, чтобы был постоянный баланс. То есть есть одна позиция, есть другая позиция и какой-то контекст. То есть важен контекст, главное не выдирать из контекста. И нужно, на мой взгляд, просто проводить разграничения между пропагандой и журналистикой я ни в коем случае как бы есть пропаганда и журналистика но это выбор каждого но опять же в понимании западной скорее всего я сразу расставлю рамки что именно классическая этот идеал который сегодня почти ну Сложно встретить в жизни, но если попытаться, это, как, этот идеал, как правило, воплощается не столько в СМИ, сколько в работе аналитических центров. Возьмите Российский центр по международным делам. Он, в принципе, выполняет функцию хорошего ресурса, где предоставлены две позиции. Возьмите Московский Центр Карнеги. Хотя есть там тоже определенный уклон, но если вы почитаете, ну, я просто регулярно читаю и Московский Центр Карнеги, и Российский центр по международным делам, и Коммерсант, кстати. То есть из всех СМИ все-таки, наверное, приближается к этому идеалу Коммерсанта, Хотя можно и коммерсанту придраться. Будет срочная новость нужно опубликовать, комментарии просто не успели сбалансировать, и все, променился, условно говоря. А что касается вмешательства России в выборы 2020 года, я считаю, что это похоже на теорию заговора, хотя американская сторона всегда заказывает, что это есть доказательства и прочее, но мне это всегда напоминало именно так. То есть и, и сейчас вот Роберт Мюллер, это даже не шутка, Роберт Мюллер давал показания в Конгрессе, пока мы сидим здесь, Россия вмешивается. В наш выбор это была от стата, очень громко стата Или, допустим, возьмите Нью-Йорк Таймс недавно публикацию при всем том, что я читаю Нью-Йорк Таймс, тоже не могу не покритиковать за последнюю публикацию, где речь идет о том, что у России есть отдел ГРУ, который организует убийства там в Европе, там и, и в Черногории, но это уже перебор. Простите, это перебор. А, то есть, и я просто даю право на ошибки каждому СМИ. То есть до тех пор, пока они уже потом их признают. Но когда СМИ начинает самоуверенно утверждать, что только мы знаем правду, то есть наша правда, ваша пропаганда, условно говоря. То есть, ну вот. И я как бы отношусь к этому, ну я фильтрую просто, выбираю только то, что возможно... Также можно, смотрите, даже если послушать американских журналистов, у меня есть коллега, который работает главный, глава Московского бюро «Гардиан», при всем том, что он защищает как бы, западные либеральные ценности, он с, с местами иногда отдает должное телеканалу «Раша» туда и хвалит за качественную работу. То есть просто проблема еще в том, что нависает такая надстройка политическая, вы должны говорить то, что вам удобно, то, что от вас хотят услышать. Если вы говорите неудобные вещи, могу привести пример просто из своего выступления на глобальном Зальцбургском саммите, то есть там тоже определенная как бы аудитория собралась. И когда говоришь неудобные вещи для аудитории, ну это просто чувствуется, может быть, интуитивно, в виде вопросов. И, и важно говорить эти неудобные вещи и, и, ну, и в той среде, и в другой среде, чтобы люди не варились в собственном соку. А когда люди варят в собственном соку, просто мы иногда начинаем верить в то, что сами создаем. А в этом, я считаю, ключевой момент и публичной дипломатии. Ну вот прежде вот Анна очень тянула руку вот кратенько можно есть такой я не знаю жив ли он наверное нет Джак Лул, французский исследователь который написал книжку о пропаганде и вот одна из ключевых идей была там да что общество пропаганда существует в любом обществе да и что она потому и существует что она востребована обществом до определенной степени да, очень много людей существует, которым гораздо проще э, разделять на белое и черное, да, потому что, как мы уже говорили, да, серые гораздо сложнее э, для э, анализа. И, наверное я сам соглашусь британские сми Британия-то там где я живу да вещи которые они пишут и не только про россию иногда просто вызывают шок но их очень много и некоторые газеты ты как пользователь просто даже не читаешь потому что ты уже знаешь что там будут писать и по поводу брексита в том числе и других вопросов вот тогда как бы в чем, так сказать, в чем так, тогда смысл вот такого анализа? Да? На, на что конкретно вы я поняла, какой анализ вы сделали, но какой вы глобальный вывод из этого делаете, наверное, такой у меня вопрос. Смысл у меня был в том, чтобы посмотреть конкретно на цифрах, чем отличаются российские СМИ от американских, и даже если отличия нету, это тоже о многом говорит. Mm -hmm. То есть цифры, по сути, э, качественная газета «Нью-Йорк Таймс», которая mm -hmm. задавала стандарты, и многие и российские журналисты разочаровываются в, в газете, mm -hmm. э, по сути, по количеству упоминаний приближается к российской официальной газете «Российская газета». То есть э, при всем том, что российская газета все-таки качественная, но она официальная, и это тоже задает определенный маркер. А когда «Нью-Йорк Таймс», который позиционирует себя независимой прессой, то есть это немножко, я считаю, лицемерно.